Всем привет! Вчера поймал вот такую перепелку. Обратите внимание на голову. Знаете, что случилось? Она за ночь в темноте вот в такой клетке себе всю голову разбила. Это ящик из-под фруктов. Я не думал, что она в темноте так себя будет вести. Вот Придется теперь обработать ее. У меня просто клетки для перепелки не было. Сейчас я буду делать ее, кстати, в следующем видео, наверное, как сделать клетку для нее, опубликую. Я знал, что он голову может разбить. Но я посадил, потому что я в темноте ее оставил. Я не думал, что она в темноте начнет разбивать себе голову. Че, сейчас обработаем. Заживет.